Мы рады приветствовать вас на канале геоцентр по состоянию на 25 января сообщает национальный филиппинский совет по координации и борьбе с последствиями стихийных бедствий более 75 тысяч человек были эвакуированы в связи с продолжающимся извержением вулкана майон извержение начавшееся 13 января сейчас в активной фазе фонтаны лавы достигают 500 метров в высоту ее потоки распространились на расстояние около 5 километров от кратера. Вулкан также извергает пепел и горячие вулканические газы, которые угрожают всему живому на расстоянии до 5 километров. В зоне бедствия находятся 10 населенных пунктов в провинции Албай. Из-за извержения были отменены 11 международных и 50 внутренних авиарейсов. Напомним, что вулкан Майон – самый активный из филиппинских вулканов. Так, в 1814 году слоем вулканической грязи был полностью накрыт город Кагзова. Тогда погибло более 1200 человек. Это была интересная история. Нас выбросили из вертолета и дальше сам по себе. Причем этого извержения никто не ожидал. Вокруг валялись остывшие вулканические бомбы размером с баскетбольный мяч. нашего вулканолог, который нас сопровождал, не на шутку встревожился. У кого-то что-то случилось. Ну, где-то, наверное, минут сорок мы еще оттуда бежали. Почувствовал, что действительно люди, когда они вместе, это большая сила. Извержение было очень мощное. Потоки лавы достигали десятков километров. На подлете к вулкану я заметил а, вот эти вот лавовые потоки. К тому времени, к январю 2013 года, конечно же, они уже остыли. В этой экспедиции был всего один ученый-вулканолог. Были фотографы, в основном с разных уголков нашей страны и с разных а, городов. И меня немножечко поразил тот факт, что каждый приехал сюда с какой-то своей целью. То есть люди не были объединены какой-то общей идеей. Фактически это выглядело так. Нас выбросили из вертолета и дальше сам по себе. Понятно, что нужно было сначала, прежде всего, поставить палатку, пока еще не стемнело. Но чувствовался какой-то, знаете, такой соревновательный момент.